ставьте тазик с водой просто под его кровать пусть он спит также пусть когда утром просыпаетесь вот так руки складываете представляете его маленький вы делите его представляете будто с одной стороны он пьяный а с другой стороны второй человек он трезвый и говорите тому которого представляете пьяно говорить ты падлюка чтобы ты захлебнулся пішов від моего мужа чтобы тобі было лихо Тьфу, на тебе потом представляете мужа свою городе хай в тебе будет все гарно хай тобі всі дороги відкриваются будьте в мене такий гарный такий любимый чтобы ты там и так далее то есть делите человека алкоголика на его Компонент алкоголя или того, какой, каким он является, когда он напивается, и тем, кем он является, когда он трезвый. Таким образом вы прогоните от него бесов и найдете в нем, хвалите доброе в человеке, отгоняйте.